Она летает? Вот это вот! Вот это вот! Давай мясо! О боже! Почему в раковине что-то синее? Вахаешки и с вами Нелил. и это игра Ice the Horror Game. Что ж, меня очень-очень многие просили снять про пиксельный режим котятки, я прекрасно знаю, что он уже давным-давно вышел. Ну что ж, давайте-ка поиграем в эту пиксельную хреномантию. Майнкрафт скоро мир захватит. Так, здесь должен быть нету. Вот ну, в принципе, все то же самое, только с пикселями. И стало гораздо труднее что-либо разобрать. Господи, это стул. Глазик. Как обнаружить вообще глазик в этой игре? А, на стенке есть какая-то красная хреномантия, а тут даже два мешка. Вау. Мы можем что-то поиграть на пианино. Потом оно начинает играть само. Мать моя святая ты травушка, Крейси, я вас сюда не звал, идите нафиг, господи эти пиксели, я просто кричу, гляньте гляньте, вы это видели? Это просто писец, что это? Бегите! Вот за фук, вот за фук, она меня сквозь стенку так убила. What the fuck, окей. Okay. У нас там стало по два мешочка попадаться. Мусор, сквозь который мы ходить можем. Еще мешки, еще мешки. Везде одни мешки. Ой, ой, ой, как интересно. Какая она жопа медленная. Думаю, я зря это сделала, но мне в принципе насрать. Боже, это такое ощущение, что там какое-то говно и его зацензурили, так это. Жестко, короче, жестко котятки. Ну блин. Не хочу. Понимаете, не хочу ей убегать. Где моя Крейси? Сейчас будет очень трудно, наверное, от нее убежать, хотя хрен его знает. Что это такое, блин? Вот это вот. Вот это вот. Что это? Что это за зеленая фигня? Крейси, ты где там ли... Ясно. О, она... Она... Она на первом этаже. Она хочет спуститься. Крейси! что ты мой, ты где? Краси. Ты, ты. ты жопа. Ты понимаешь, что ты жопа? Ну что ж, допустим. Я не знаю, зачем я это сделала. Блин, 17 дыл до да пипец. Ой, почему вы, да. Я, я знаю, что, что пройти эту игру, надо собрать мешочки, там и все такое. Так, пилы нету. Отлично, давайте спустимся в подвал. Хрень какая там валяется. Еще один глазик на один снова хрень. Там, да смотри, там, там реально чьи-то сопли. Фу. Эм. Кот. На один код. Пока она там где-то летает, мы поугараем над этой лесенкой странной, которая мешает нам почему-то подняться, и сдвигаем в ванну. И угораем над унитазом. Она соизволила к нам прийти. И моя зайка любимая зайка Ты, конечно извини но, но мне немножко другие планы тебя а -ха -ха. да ладно оказывается из этой хрени нам будет очень трудно эти пилотеры а посмотрите на что это похоже эм... не я я человек конечно приличный но бегите где ты это, это, это она летает вот это вот! Вот это вот? Вы что, серьезно? Вы что, серьезно? Бегите! Нафиг надо, нафиг надо! И то надо же от меня бегать, а не я. И что, блин, какая? Бегите от нее, конечно, конечно. Многого ты хочешь. Господи! Господи, все зеленое! Такое ощущение, что это все двери. На самом деле дверь вот! Вау! Вау! Мы ее задули. И мы видим, как исчезали эти пиксели. Как они появляются. Ой, господи. Что ж, заходим. И давайте посмотрим, как выглядит портал. Мама, что с ним стало? Господи. А я еще могу с за него зайти? Да? В принципе, что, норм. Меня телепорнули в кухню. Зачем-то мне дали еще один глазик. Но в любом случае, что ж, это шикарно. Теперь давайте посмотрим, как она меня убьет. Или хотя бы то, как она меня видит вообще. В этом режиме. А, а, о, а мне ждать-то... Я подумала уже сказать, что ждать совсем немного осталось. А она вон что делает. Она решила попутешествовать. Окей, давайте рассмотрим картину. Ура! Как ты меня видишь? Как, как синюю хрень какую-то. А теперь убей меня, пожалуйста. Это все? Это, это, это, вот это вот все? Что, серьезно? Давайте посмотрим, что будет с нами на лесенке. Например, вот здесь. Сейчас она мне процентов должна увидеть. Бегите. Вот она летит. Летит. Мы видим ее кишочки. И... Она куда-то врезалась в стену. Ну что ж, допустим. Главное меню. Мне теперь интересно, как на это будет реагировать Чарли. Или дружок. Ну эти, Чарли. Честно говоря, все осталось таким же, как и было. Багов нету, ни хрена нету. Но в принципе, это и хорошо даже. Теперь собираем мешочек и смотрим, как на это все отреагирует наш Чарли. Так он в подвале, а давайте встретим его Распро с распростертыми объятиями. Чарли, Чарли, иди сюда, мой дорогой, иди сюда, пожалуйста. Чарли, Чарли, Чарли твои налево. Я вообще что то большего ожидала. Хнык. Господи, вот такой брехню на самом деле рекламируют Вообще пипец. Но не правда это. Но не правда, Это не телефон. Господи. Они типа, устанавливайте наше приложение, мощный фонарик. Ага, ага. У меня была проблема в телефоне. Там вообще не работал сам вот этот диод. То бишь никакие не приложения, ни хрена не помогает. Они такие типа, если у вас не работает ваш фонарик в телефоне, то мы поможем вам, и он заработает чудесным таким вот образом. А давайте посмотрим, как у меня здесь убьет через стенку. Где он вообще? ты ж за нос такая, куда ты улетел? Что надо было на втором этаже и... Ей... Ну ну, чё ты меня игноришь? Я ведь специально взял, тут встала, дверь открыла. Господи. О, вот он летит, ура! Мама. Мамочки, это звуки. Писец. Где мясо? Вот мясо. Довольно странно оно выглядит на самом деле. Вот мясо мне дайте. Мне же надо дружка покормить. Во, мясо. Глазик. Еще мясо. Круто. Мне вот интересно. Если здесь везде лежит мясо, то почему дружок его сам не может взять и схавать? Папа! В принципе, я хочу просто посмотреть, как он меня убьет. Поэтому. Точно, у меня же нету глазиков. Давай, мясо! О, боже. Почему в раковине что-то синее? Зато мы глазик нашли. Наконец-то, вот он бегает. Дружокс! Ого! Нормально, он, он через... Столько стен пробежал. Охренеть! То есть, если я встану сюда и буду постоянно за ним следить. То он. Реально! Реально! Он проходит сквозь стены, даже не сквозь двери. Охренеть! Попробовать снова! Мне это нравится. У <свист> меня сквозь дверь любил. Эх. Ну что ж, думаю, на этом можно и заканчивать. И, котятки, вот это и все получается. <свист> В принципе, это все то же самое, что и на обычном режиме. Единственное, нам усложнили задачи тем, что поставили везде пиксели. Ну так, в принципе, ничего нового. Ну что ж, котяшки, я на самом деле не знаю, понравилось вам это видео или нет, потому что оно получилось довольно странным и в какой-то степени даже скучным. Но именно по той причине, что больше нету багов. Ну в любом случае, не забудьте подписаться на канал. И всем пока, котятушки!